Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Мелкон, и у нас по всей галактике рассказывают легенду. На далекой планете стоял мрачный замок. И однажды огромная армия обрушилась с небес прямо на цитадель. Замок был разрушен. Но под его обломками остался артефакт Великой Силы. Пушка, убивающая прошлое. Амали. Со временем замок восстановили. И многие, услышав эту легенду, решили все поставить на карту ради еще одной попытки. Чтобы получить эту награду и отменить все, что было сделано ранее, они должны. Ее, музяка давит. Ну чё, погнали? Это Ender the Gungeon. Ага. Вот так сразу, да? Десантник. У него есть пушка, шлем, рация и чемодан для пушки. Это кто? Это пилот. Пушка. Какой-то костец, чемодан, и подвигающий смайлик, блядь. А, пушка. Я обрез, ебать, молотов. И ребенок? Нахуй нам ребенок? Зачем? Ну, в смысле, я не про это, в смысле, в путешествии, опасное путешествие. Какие дети, блин. Охотница. О! пёсик. Еба, хочу песика. Давай песика возьмем. А, еба, все, скорги путешествуем. Нормально. Чего, можно поменять? Сменить персонажа? Нет нахуя. А как отмена? А, блядь, так плохо видно. Погнали. Чего, собственно? Войти. В совместный режим. Нет, нахуя. Мы еще ничего не умеем. Ты что, что? Все смотрели, кое мы набьем? Ты кто? Ну и кто тут у нас? Ты должно быть из новичков. Дай угадаю. Ты здесь, чтобы изменить прошлое. Так? Здесь все за этим. Но избавления ты здесь не найдешь. Я, как и ты, пришел сюда когда-то, чтобы изменить прошлое. И теперь у меня нет будущего. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Насочувствую Блядь, философии сколько Это чё? Ээээ, куда? Подожди, блядь Косяк Я не хотел ну, Получается, что хотел, да? Ну, блядь, ладно Бля, это выход из игры серьезно, подожди А чё? Десантник Ой, охотник, блядь Я ж не знал Нет паузы? Есть Патрон микон. Ебаникра, <смех> не Ебан. Нормально, блять, будем изучать. Все, все, все. Короче, давай, какие нахуй с Пошли смотреть, что еще есть. Нахуй, здесь заколочено все. Как стрелять? Блять, серьезно, упасть можно. Я думал, что-то нажал. Я просто на кнопки тыкаю. Не, во, перекати. Да-да? Не с места охотница перед спуском тебе не помешает получить за... А, получиться законом оружелья. Оружелья? Оружелья? Ну ладно, допустим, законом оружия у великого Мануэля в чертогах знания. Я поищу сиро Мануэля. Учебный сценарий... Для... Да, блять, обучение для слабаков. Хо-хо-хо! Ты прав. Вперед к неизбежной гибели. Блядь, серьезно? Упаду? Нет, не упаду. Надо туда спуститься. Где рыба эта блядь, стояла или кто это? тут все заколочено, тут какие-то уровни. Погнали! Опа, рыбочек, рывочек, рывочка. У нас есть корги, между прочим. Так, ну мне сюда, блять а куда еще? давай зайдем идем, посмотрим, как бы. Ч ⁇ бы? Ч ⁇ б не посмотреть? и чертоги знаний, зал 0. Это что? Это как? уебать книжки раскидал. Между прочим, 3 хпшки. 3 хпшки. блять это же выход, да, получается? Патрул, блять? вот мы снизу, значит, пришли, значит, мы сейчас, вот... ну да. Ну, блин, ну я, я, я не хотел. Где Экшон? Давай сразу Экшон, надо было сразу Экшон. Между прочим, это сложная игра, как я понял. О, заблудшая душа. Предстань передо мной и нажми крестик, чтобы поговорить со мной. Ибо это я, Сира Мануэль. Вы не мните мне, я научу вас, как выжить в этом проклятом лабиринте. Блин, окс немножко неудобный. Пройдите в дверь и ваше обучение начнется, да? Как скажешь. Я не пройду, я заблечу. Попробуйте опрокидывать столы и пинать бочки с помощью кнопок крестик. Ну, давай. Есть. Бах. Ее, хорошо, а вот так можно? И так можно, блин, а вот так назад, назад. Бля, можно двигать. Карта, карта появилась. По лестнице можно? Что написано? Подожди, Здесь был Сирманов. <тыхят> но в них ничего нет, но они помогут остановить пулю. А, ну, допустим, это я Опа. И лазер, и чё? Вот самый важный урок. Можно совершить перекат, нажав L1 и кнопку направления. Я понял. Во время первой фазы перекаты действуют с защитой от огнестрельного оружия, но когда вы приземляетесь, то защита исчезает. То есть можно перекатываться сквозь пули и другие опасности, но это потребует точного расчета. По вашей команде я уберу барьер. Чтобы не погибнуть, перекатитесь на правую сторону комнаты. Дождитесь... Чё, объясните еще. <смех> Дождитесь последнего момента и нажмите L1, чтобы начать перекат. Начинаем испытание. Начали, погнали. Ну, выключай. Все, говно. Еба, еба, еба, еба. Красиво, красиво. Не дурно, да. Я вообще молодец. Перекат единственная надежда оруж... оружельцев и оружелье воздаст его фанатам кого? Блять, Никому не ведомо, почему это работает, только в оружии. Известно лишь, что на то воле оружиями. <laughs> Хочешь овладеть а овладей искусством переката. Чтобы переступить ко второму уроку переката, пройди в следующую комнату. Перекат единственная надежда... Вот, э, воздает его фанатам всполна. Ага, все, я понял. Опачки. Стрелять когда? Прохода нет, выполнить перекат, чтобы перепрыгнуть яму, я понял. Все. Красиво, да? Красиво. Ой, хорошо. Ебать, дверь открыта, но придется преодолеть еще одну. Юную. Здесь нужен верный расчет. Ну, вот ебать. <с�� veces> Все. Что сложного-то? Что пишем? Давай. Перекат главный лучший способ избежать гибели в перестрелке. Хотя иногда количество пуль может зашкаливать. Да, есть такое. Вот посмотрите, прокатиться сквозь это невозможно, но пройти можно даже здесь. В этом вам помогут пустышки Пустышка уберет все враждебные снаряды в зале И заставит противника ненадолго прекратить огонь Она также раскидает в стороны ближайших врагов Это даст вам несколько секунд и позволит сменить позицию Наступайте на них, чтобы их подобрать использую пустышку, нажав одновременно R3 и L3. С помощью пустышки можно убрать с дороги пули, а затем быстро преодолеть расщели. Давай еще одну возьму. Хорошо. Понятно. Превосходно! Пустышки есть на каждом этаже, так что пользуйтесь ими по необходимости. Кстати, enter the gun. У нас получается вход в подземелье, называется, да? Их также можно найти кое-где вооружение. Но я был не... А! Но я бы не очень на это рассчитывал. Вперед! Есть. Ух, ебать. На кружок тоже можно перекатываться. Не на L1, только на пружок. Бля, что ломаешь-то? Ну ладно. А основы вы уже знаете. поломница. Поломнется. Полагаю, вы заслужили награду. Да, пушку мне оружие подстать вашему телосложению и опыта Давай. Чуди запукалка, блядь? Используйте R, чтобы прицелиться, R1, чтобы стрелять. О, блять, неудобно будет перекатываться. Для перезарядки нажмите кнопку квадратик. Но сначала найдите во что стрелять. Я в тебя буду. Кого-нибудь, какого-нибудь обителя оружия жестокого, дикого и кровожадного. Еба пулька! Теперь... Убейте его. Да, нахуй. Все. Холоднокровно, но вы и правда не знаете жалости. В следующих комнатах будут настоящие перестрелки. В каждой комнате убивайте всех врагов, чтобы открыть двери. А, встретимся в одной из следующих комнат. Ступайте. Ч ⁇ ты, блядь, запукалка, блядь? Пук. Ой, блядь. Чувствую. Перезарядочка, перезарядочка. Ебать, подожди, я хотел, типа, красиво, как в боевиках. Че это? Деньги? Подожди, вот я сейчас стреляю. Без Березарядочка. Ага, все понял. Что это за пузырьчатая? Блядь, не попал. Нормально. Это что валяется? Нельзя подобрать. Есть, ебать, патрон, блядь. Блять, а держись Не, ну так у то блядь, ему сейчас вообще. Да, ибо сложно. Неудобно. Получилось! А, вы знаете, что такое перекат пустышки и как надо стрелять, но вам еще есть чему учиться. Вам надо научиться использовать предметы, которые оружием не являются. Вот, например, аптечка. Она поможет восстановить здоровье. Чтобы взять ее, подобрал нажмите крестик. Взял. А, боевой дух в вас еще не угас, можете переменить апт... а, короче, использовать аптечку. Но главное запомните, чтобы использовать предмет, надо нажать кнопку R2. Так проходите. Проходим. Так, так. А, ту ш... а, видите ту штуку на другой стороне? Это телепорт. Единственный, -дра -дра -дра. единожды найдя телепорт, вы всегда сможете к нему вернуться, только не во время битвы. Чтобы им воспользоваться, зажмите L2 и откройте карту, затем выберите значок телепорта, которому вы хотите перескочить и нажмите... А, и нажмите крестик. Но это у нас получается... Понятно? Или объясните еще раз? Да, все, понятно, я же не тупой, блин. Обучение для тупиц. Хорошо, теперь воспользуйтесь телепортом, чтобы пересечь расщелину. Э, да? как, подожди, что он сказал? R2 нажать? Блядь, R2 аптечка! <смех> <Блядь>. <смех> ну ладно. Пока. Аптечки для слабаков. Запомните, можно перескочить к любому телепорту на карте, а не только к телепортам в той же комнате. Но во время боя телепортация не работает. Если нажать крестик, кстати, на портал, то переместитесь туда, откуда вы прибыли. Я подожду в одной из следующих комнат, в северу. начинайте разведку. Постарайтесь найти оружие а, помощнее перед встречей с боссом. Есть. А это что? Оттуда нельзя написать. Крестик. И сюда нельзя, да? Ну и ладно. Есть, блядь. Это что, блядь, за покемон? Ебало, удел, ударило меня, нет? Не по-моему. Блядь, стрелять пиздец неудобно. Правда. кто этого, его, блядь, выносит быстрее? Тихо, тихо, тихо. Ебать, вот это подстава была. Подожди, получается, жизнь-ка... Да, ебать, попадай в него. Телепорт ебал тихо-тихо нормально Что тут? ничего нет? Уела? блядь куши ломай это что? это просто скамей совершенно я не перезарядился Еба, это босс. Это босс, подожди. У меня есть две пустышки Как их использовать еще раз? А, все, вспомнил. не они получится ко мне не смогут. И еба, пулеметчик Есть. Все, тихо. Ага. срезик Хорошо. А я получится одним оружкой могу ходить. Стрегайтесь под дело. Не, ну погнали как бы, чёрт. Попробуем первого босса загасить. А, скажите, когда будете готовы к последнему испытанию? Да я готов. Да-да-давай. Тогда вызываю вас на поединок. С тобой что ли, блядь? Начнем. Ебахуярит. тихо Еее, что это ничего вы победили меня меня великого мануэля и оружейский служитель все пока но хорошо но это было несложно но дальше будет вообще шопа наверное. А что мы хаски делаем? Все, погнали. У меня вон 20 каких-то досок. Это местная валюта. Ой-ой-ой. Что-то я затек чуть-чуть. Ты как, нормально? Есть. Что такое, что такое что значит е А карта что значит Е? Подожди. е-е-е двигать карту выбрать телепорт выбрать предмет живон у меня есть пистолета есть а как а как а как переключаться между пушками а, -а, -а, -а, -а, -а! Тихо -тихо. Подожди, он на мелких развалил Бакара еще. Это мидбой? Мы убили мидбой А, сохранение в виде, кстати, этой Телепорт, точнее, это как местный чехпоинт В виде этих Я тебя вижу, мудила Есть, блядь Это как так Ага Что, кто еще? Все, что ли? Нет, ничего. Ни чемоданчика, ничего. Пиздец. Хуёво. Че у меня вот наверху видишь? что то 6 патрончиков каких-то нарисовано. Это деньги? Тут, тут он новенький, блядь. Ой, ебал, тупик зашел Тихо. Ой, блядь, ебать! Нормально. Ой, ебать, забыл. Я забыл, что он так делает. И что это? Техника пустышек Переворот, ясность Че? Что такое красное? А, ну это... Это что? Это кто? Это чего такое? Здесь теперь две дороги, давай сюда Блять, у меня же перекатик еще есть Тихо-тихо Так, у меня есть еще арбалет, но чуть- че че Какие-то сдел... сделал? что сделал-то? Ох, ебать. Давай, давай, сюда. Быстро. Ебать, динамит! Хуя там отдача была. Ага. Можно залезть? Я думал, может полезть скорее. Так, но ну эти пацаны никчемные. Ух, есть, блядь! Нихуя себе. Убило? Дальше у нас кто? Все чисто, да? Да, телепорт активируется. Так, давай сначала вниз сходим. Это кто? Ебаш, шаман, блядь. Ага. Нормально хуяри. Это кто? Ебать, ниндзя! Где ниндзя? Ниндзя где? Все. Где ниндзя убил? о ебать, вот это мужчина. Это не босс. О, блядь! Ебать не про канала. Зарядочка. Хорошо, и у нас тут замочек. Да сходили на. Ладно, слезик открыли сюда. Все, погнали назад. Черт, а там мы не сходили, вниз не пошли, вернемся. Да, не двигает это столы. Блин, прикольная игрушечка, мне нравится. А попробуем попробуем Сорба. Да ебать ты че? И еще буковка N меня хуяришь? В меня, в Никиту. Жди, это какая-то взрывчатка, что Что такое красное светится? Это патроны вот это. Две дороги. Давай сюда сначала. Здорово. С одной! Ну с этой хуярить удобнее. Так well, враги сейчас пока что не сильные, получается. Что это? можно как-то догнать нет просто картины ага о блять ебать через столы можно догнать кто кто кто все так ну эти слабенькие все сундуков не вижу ага вижу тоже на ключ закрыто. Вообще сюда потом можно будет телепортироваться и открыть, посмотреть, что там есть. Ну ладно. Пойдем дальше. Кстати, блин, что я туплю? А, L2. Да, а, надо удержать. И вот сюда, блять, просто телепорт. Ебать, точно нахуй. же учил! Мануэль. Хорош, босс. Сразу, да? Да хорошо мне нравится да блять вот эту хуйню убивай сразу да бочку бочку хорошо все да а то чё? Что это значит что это значит ебать сколько бочей? пустышка 20 патронов а патроны это деньги липкий арбалет обычный дробовик 35 бля не хватает доспехи ключ о ключ давай возьмем ключ и сгоняем Смотри, сколько пастышку стоит 20 классно чуть-чуть пишем используйте карту для перехода по этим телепортам. это понятно давай сходим а, у нас полчаса на один ключ хватило а, ну давай Давай, блядь, куда? Давай сюда, потому что дальше. Что это? Пули с дистанционным управлением. Невидимая рукоятка. что это? У меня теперь есть она? Ладно, их выйдем Сюда еще можно сходить, да? Это а, оттуда мы пришли. Хорошо. Нам нужна пушка, которая убивает в прошлом. Ебать, нахуй я карту открыл, дурак что ли? Вот этого убивай, убивай его. Он взрывается, да? Нет, взрывается сидников, по-моему, по только, да? Все, да? Призрак? Где он? Ебать, всё. Ключ! И все. Давайте открываем все открываем все что можем все открываем пистолетик пузырь пушка а ну мне теперь три пушки да так друзья она как сильно? нормально давай попробуем и что это болты гайка его ебать нихуя себе супер чайка гаттинго не не не не не не не не не не не больно не больно, больно, больно! не не не не не не не задел, задел. А, так подожди, у патроны все хуйка. Какой-то рубильник есть. С тобой ломается. Так, вот чем дальше от босса, тем проще уворачиваться. Уебать, ебать! Блять, зажал, зажал. Хочу нажать, хочу нажать. Что такое? А, люстры ронять. Где он? Ты где? Ты че, мне бомбардировку устраиваешь? Ухлепер. Тихо. Это Есть! Почему Корги не помогает? Грузи ему ногу! Ебать, я че, умер? мысли его Ебать, серьезно а почему а почему я умер я что не заметил у меня хпшки кончились блин косяк вообще Я хочу за хпшками даже не уследил сначала ебать серьезно подожди заново регенерируется все регенерируется Генерируется. Не успеет, не успеет, не успеет, бля, успеет, бля. хороший какой-то. Красавчик, блин, да ебать, стопни, а. Пожалуйста, спасибо. Серебряные пульки, по 5. Есть! тень ага то есть тут постоянно рандомно генерируется но босс один и тот же есть, опять гранаты нахуй да, хорошо. хорошо успел что это полный. что полно все это Полный, в смысле, чем? Я полный. Ну, есть пару лишних. Че тебе? Что сразу полный-то? Есть, Ой, блядь, я тебя не заметил. Есть. Магазин у нас, да? Да. Ключ-доспехи, блядь. А перед боссом купим доспехи. Тут у нас что? То есть у нас постоянно мир генерируется по-разному, да? уровень Блядь, блядь. Ух, я сейчас повезло. Не, ну я туда не пойду, я что, дурак, что ли? Ну смысл. А, это хпшки красные, блядь. Все, я понял. Дальше. Погнали, быстро добежим. Нет, по коридорчику сейчас. сейчас. монет больше, дали. Ебать, да я попал. Тут что, даже не быстрее. По-моему, меня. Ой, Хорошо. Я не буду пока брать, у меня полная хп. Нахуй. Че, куда он? Ты куда? Ты че? Все? А че было-то? Я не понял тоже. Что произошло? Понял? Я не понял. Есть, блядь! Засада! Да нахуй как? Я же сквозь пульку прям четенько. А пёсик находит аптечки? Красава Не-не-не Если -не есть, -не. денег нормально сейчас так ладно. Есть Тоже закрыты да? Ладно а -а -а -а добежим да блять не туда же сюда же добежим давай поскакали не бери аптечку пока мало ничего. чё блять, блять это на сквозь столы тоже хуяри да нет то есть целый Чуть-чуть показалось. Показалось. Что-медленнее, пока в рукажу. А, ну вот и все, собственно, босс Так, тогда давай в магазин, телепортнемся. А, купим доспех, посмотрим. Как как это вообще? Блин, надо было пустышку использовать, что-то затупил. Давай доспех. Ага, ну это дополнительная хпшка. Это ч? Эмо! Патроны. Не надо эмо. Давай ключ возьмем еще тогда. Еще ключ. Может сейчас что-нибудь выпадет классное В сундучках Да он был один? же он один был? Не, нее два же Давай соберем Что это? А, тяжелые пули бумс. И что? Так, ладно Я пока не все понимаю Не, ну больше тот же будет Получается Есть. И что это? на потом пистолет пришельцы. че как стрелять допустим так прошлом телепорту телепортировался а да получается и че погнали то это попробуем еще раз попробуем победим ну давай чайка чайка голубь да, блядь, похоже на голубь, какая чайка. Это ж, блядь, голубь, какая нахуй чайка, блядь? Я ж не затупил ничего, чайка Гадлинга, да? Ебать. Да это голубь, блядь, какая нахуй чайка. Чайка, блядь. Скоростной огневой охотники, блядь. Куда, блядь? Сразу вот так. щубля. Зартапу я тихо-тихо-тихо тихо-тихо-тихо. Ох, ебать, тихо. Давай, да. Да, да, да, да. да блядь, стреляй, стреляй. Как. Что это, блядь? Он, блядь, вперед стреляет. Оо, подстава, подстава, подстава, подстава, подстава, подстава. подстава. Ебать, ч это было? Ой, засада. Давай, убиваем, убиваем, убиваем. Ладно, не хаебаться сейчас. Это ва им осталось. Есть, Ее, блять, даже не задел. В этот раз. Хорошо. Бабосики. Да? Что?! Вторая фаза?! Его просто сожрали, блядь! Ничего... Вы что сделали, блядь?! Они его просто, блядь, сожрали, нахуй. Что это? Глушитель. Небать! Подушка? Патрон-мастер. Хорошо хорошо. Все, соответственно. Да? Что за автомат с газировкой? А это кто? Кнопка. Слушай, ты выглядишь уставшим. Не хочешь передохнуть и вернуться позже? В другой раз говоря,щая кнопка. Удачи там внизу. Ну все, это сохранение. Safe and quiet. Ну да, давай, наверное, сохранимся на этом. Прикольная игрушка. Ну, я думаю, дальше будут, блин, вообще раздирающие боссы и противники. Посмотрим. Так что... Спасибо за просмотр. Всем до встречи. И всем пока-пока.